Раз, раз, раз, раз раз, раз, прожу ли я вдоль улиц шумных, хожу во многолюдный храм, Сижу межи юноши безумных, Я предаюсь своим мечтам, Я говорил про часа годы, И сколько здесь не видно нас. Мы все сойдем под вечные своды, И чей-нибудь уж близок час. Гляжу на дуб уединенный, Я мыслю патриарх весов Переживет мой безобенный, Как пережил он век отцов. Младенца милого ласкаю, Уже я думаю прости. Тебе я место уступаю, Не время лет тебе цвести, День каждый, каждую годину Привык я думать, Провождать Кретющий смерть и готовщину Меши их стараясь угадать, Их день и смерть пошла судьбина, бою Боюсь раз и волнах. Или соседняя долина мой прибьет деды прах, И хоть бесчувственному телу Ровно повсюду и сливать, Но ближе к милому пределу Мне б хотелось почевать, И пусть угробового входа золотая будет же играть. И равнодушная природа, Красовую вечную сиять.